Некоторые меня знают как ютубера делающего разборы про блогеров русофобов. Я стараюсь больше показать вам плохую черту этих ютуберов, которые занимаются оскорблением русских и тем самым притесняя русскоязычных людей. Поэтому добро пожаловать на мое разоблачение. Сегодня мы поговорим про русофоба Майнкрафтера Квадратный. Поехали! Квадратный снимал довольно интересные видео по Майнкрафту, но после того как он начал выкладывать пропаганду школьникам, у этого ютубера явно поехала шиза. Почему не пришел на массовую мосту? Это шизофрения. Уб***ь, это человек, в том числе детей. Поразительно, но подавляющая часть россиян считают, что Россия действует правильно. А, детей говоришь, где ты дашь пруфы, что это русские? Вы, как всегда, любите высирать на русских людей, не говоря про ваши действия. Разве украинские солдаты не убили людей на Донбассе и не нарушали низких соглашений? Не с*** в окна домов мирным гражданам? Почему вы, украинцы, про это не говорите, а обвиняете русских, что они молчат? Русские не переубедить. Я пытался. И по-хорошему, и по-плохому. Однако по-хорошему никто не замечает, пока вас не начнут п***ить и х***ить. Хуй... Да, нужно заниматься русофобством, хейтить всех россиян, как это любят делать подгорающие. Да и насчет пруфов, о чем говори даже с половину твоих роликов, это фейки с заложниками. Про посты в сообществе я вообще молчу. Самое жесткое на Майнкрафт канале выкладываешь т***ов людей и желаешь русским всего плохого. Какой же ты жалкий укр пропагандон. Нагнетаешь обстановку, что уже какого-то хрена напала Россия по Донбассу. Сами себе бомбить, ты реально конченый или как? Прежде чем назвать меня пиздоболом, запомни раз и навсегда, что я. Всего лишь твой внутренний голос. Ну что, смешно? Это шизофрения! У этого квадратноголового явно шиза, и для него норма выкладывать... На свой канал в сообществе и в телеграме. Тут уже получается русофобство и издевательство над смертями людей. Конкретно поехала голова от пропаганды Украины. Он еще радуется, что у русских началась мобилизация, даже если началась. От чего этот коун смеется, на них же пойдут. В любом случае, сладко не будет тем и тем. Если ты говоришь про русских, то таким да пруфами я-то с радостью покажу, как ставили украинцы свою технику возле домов. При от русских. Вы недостойны. Ни своих каналов, ни того, чтобы иметь право говорить на публику. А ты достоин того, что выкладываешь дерьмище на свой канал. Это не ты должен говорить на публику, рассказывая только украинскую пропаганду. Вы боитесь сказать несколько слов в интернете. Какая разница, если люди в интернете будут высказываться? Ты еще свою аудиторию Школотронов выходить на митинг. Как это любят делать украинские авторы, которым по что случится с детьми на митинге. Уважаемые или не очень креатеры? Вы можете доносить правду к своим подписчикам. Хотя бы несколько сотен орков превратить в людей. Да и вообще, ты сидишь говоришь народ России ни хрена не делает. Поливаешь нас, называя орками. Тогда, пожалуйста, мистер Квадратноголовый, Головый, ступай в ряды ВСУ и защищай свою незалежную. Очко поджало? Ах, да, за креслом легко говорить, показывай всю эту пропаганду. Квадратный, где твой нейтралитет? Ты тупо во всех видосах постах хейтишь Россию, забл*** говорив о минусах Украины, когда украинские солдаты делали контрнаступление на Донбасс. Смешно называя оружие совковым, при этом Россия и Украина используют ее во время конфликта, ты пытаешься захейтить все советское. А, да, Украина не похвастается своей техникой, только западной и натовской, подаренная в долг украинцам. Да, давайте, накидайте этому большимцу дизлайков. Давайте, чего же вы ждете? свою шизофрению на окружающих проецировать не следует. Я понимаю, у тебя обида к русским, но не так прям настолько хейтить нас. Это уже конкретно у человека идет шиза. Он осмотрелся всякого всем школьникам пропаганду. Нет бы дальше пилить Майнкрафт Кау для детишек на канал. Большинство моих подписчиков это, к сожалению, неадекватное либо быдло, либо шкалозавр. То есть, он без следа и совести оббирал свою аудиторию. Ему даже посрать о том, что говорит. Ведь человек реально поехал головой. Я офигею от твоего телеграм-канала, ты публикуешь одну пропаганду. Если не верите сами, я не могу вам все показывать, так как там конкретно... В которых он выкладывает у себя в телеграм-канале. Статус телеги говорит сам за себя. Типа, конечно, сначала я пишу какой-нибудь нормальный пост, где все нормально там по фактам объясняю. Нормальный пост с <пл *дь> военных. Такое чувство стал людоедом что для квадратного х. <пл *дь> Это радость. Я еще офигею, как люди такого додика лайкают вообще. Пока выкладывал все эти ролики с пропагандой, он потерял 29 тысяч подписчиков. Для Майнкрафт-канала это плачевная статистика, и самый прикол их будет больше. Но таких, как квадратных конченых ютуберов, я еще давно не видел. Ладно, это Ивангай, он, б***ь, высмеивает, но этот конченый... Зоид прям перечеркивает все границы адекватности. Я буду снимать подобные видео просто для того, чтобы людям чего-то рассказывать, общаться с аудиторией, все-таки почему бы и нет. Снимать видео на тему политика? Чел, уйди снимай свой Майнкрафт, у тебя название канала прям вся ассоциация с твоим контентом. Политика Шкалатроном зачем? Да и люди без тебя и твоей информации все знают, а ты дальше к***ешь свое Типа, конечно, сначала я пишу какой-нибудь нормальный пост, где все нормально, там, по фактам объясняю, в итоге читаю 100 из 100 комментариев, что типа, ты нацист, да вас надо убить, да чтоб в твой дом прилетела ракета и подобное. Тебе пишут люди только потому, что недовольны твоими видосами и постами. Из обычного блогера по майну стал крыть пропагандоном. Крайне тупо снимать политику на Майнкрафт-канале. Снимать те видео, которые я сейчас делаю для... Аудитории на русском языке это крайне тупо, потому что здесь такой контент абсолютно не востребован. Не востребован для русских, знаешь, ты тоже активно знатно потерял на таком русофобском контенте. Типа люди, для которых ты старался, блять, пытаются найти любой повод, чтобы назвать меня русофобом. Какого результата ты хотел? Старался для русскоязычной аудитории делать контент, в итоге начал подливать русским. Вот тупая русня ни хрена не делает. Да ты тот еще русофоб и пову. Для тебя с это уже праздник а... <связь> <связь> <связь> база база база я не хочу никому ничего доказывать потому что многие из этих людей буквально не заслуживают жизни они кончены ю ю ю ю ю а вот это что ты желаешь людям смерть из-за того что не согласны с твоим мнением ты настолько долбанутый, плюс, или как плюс обосранные подводные лодки которые запускают сраные калибры по городам моей страны короче Хер его знает. Если бы действительно стреляли подводные лодки, то городов Украины не осталось бы. Молодец, такую пропаганду мы хотели на твоем канале. Ну что ж, пора мне на этом закончить. Надеюсь, вам понравился мой разбор про Квадратного. Если да, подпишитесь на канал и поставьте лайк. Этими действиями вы мне даете мотивацию делать ролики. Да, еще хочу предупредить. На выходных планирую сделать стрим разоблачения на один из роликов Квадратного, чтобы быть в курсе событий следите за новостями в моем Телеграме и сообществе на Ютубе. Поэтому буду вас всех ждать. Спасибо за просмотр. С вами был Шиктос. Еще увидимся.